Добрый день, с вами на связи Люля Лотникова. Ну и сегодня э, идет 17 каталог 2021 года. Э, я оформляю заказ. Оформляю заказ по быстренькому потому что э, человек очень сильно заинтересовался э, серией на э, При этом сейчас он хочет заказать э, пробник, попробовать. Если реакция нормальная, значит... Мы заказываем серию Novage. Это уже будет в следующем заказе. Ну, а пока какие мои клиенты подбросили мне тоже заказ. И мне тоже нужно. Итак, поехали. Заходим в корзину. Сразу хочу вам показать, почему и насколько дешевле будет мой заказ. Потому что, смотрите, когда я захожу вот сюда... У меня уже есть начисления. Вот они. За мой предыдущий заказ в шестнадцатом каталоге мне компания начислила а, дополнительную объемную ссыл скидку в 6287 рублей, потому что мой заказ был более 200 баллов. Итак, ну предоплата тут у меня всего 53 рубля. Итак, начинаем оформлять заказ. Возвращаемся в корзину. начинаем вбивать значит так 42 726 это что это туалетная вода хоть бы все на складе было 54 80 43 ой 43 подождите 43 набор пробников это на новую серию на это на на серию новейшь которая набор пробников Дальше поехали. Тридцать девять, четыреста шестьдесят девять. Поехали. Тридцать девять, четыреста семьдесят шесть. А, тут нужно два. Пошло по два. Так, далее тридцать девять, четыреста шестьдесят девять. То же самое, что ли, сделала? Ага, правильно, неправильно сделала. 476. 476. Хорошо. Мыло так мыло. Делаем 2. Очевидно, хотят на подарок. 44. 0,68. Это, как всегда, у нас гели. Они всегда идут в продаже, Но они всегда и нужны. 44, 0,58, тоже гель. Так, ограниченный выпуск, тоже надо 2. Так, 44, 0,86, 44, 0,86, угу. тоже 2. Так, и 44, 118. 44, 118. Ах, одни гели позаказали. Ну что ж, так, значит, так, два штучки. Итак, значит, смотрите, здесь у меня в корзине изначально есть подписка Wellness. Она 53 бонуса балла. Это у меня продукт Wellness Pack женский. Всего сейчас у меня 93 балла. 93 балла минус 53. Получается, что 40 баллов мне уже девчонки подкинули. Это мои постоянные клиенты. Они мне уже больше... Скажу так, больше шести лет эти клиенты, я им только завожу каталог и продукцию вместе с продукцией завожу каталог. Так проверяем все по 2. это два, это два. Вот самая главная задача у нас пробники на вейч на новую продукцию, на, на новый набор и туалетная вода это, ну это уже так заказ. Ну что ж, поехали дальше. Теперь что же необходимо мне? Мне необходимо как Правило быстро. Это я сейчас буду заказывать а, все, что меня касается wellnessа. А wellness а у меня потребление довольно серьезное. так у меня закончился кальций. Сейчас мы его код найдем. Что-то я не подготовилась. Так, где тут у нас навыч? Ой, навыч. А этот? Wellness. Итак, комплекс с витамином D 31 766. 31,76. Ох, да, что ж такое: 66. Добавляем. Теперь мне очень-очень всегда нужно. Это антиоксидант 29, а нет, он мне в комплексе сейчас есть там у меня он есть мне нужно очень необходимо акваглоу акваглоу акваглоу это такая штучка полезная такой продукт офигенный 557 он увлажняет изнутри вот он с брусничкой так и еще мне нужен обязательно прибиотик Сейчас я найду его код. Что-то я ему не нахожу. Код на прибиотике. Его что, на складе нет. Так, а где же мой прибиотик? А, вот он прибиотик. 31 750. 31 750. Мы его добавляем. Итак, у нас получается 189 бонус баллов. Мы можем, конечно, я это буду не первый каталог делать заказ, можем, конечно, больше ничего не заказывать. Потом еще, как клиенты сделают заказ, и тогда мы можем продолжать. Ну и а сейчас я уже могу изначально добавить полотенца, набор полотенец, где он у нас. 523, 523, 350, по-моему, такой, да, набор полотенец. Мы его добавляем. Вот, он у нас, еще он нам и баллы приносит, видите. Далее, проходим дальше. Проходим с вами дальше. Подписка у нас есть. Так, у вас есть резерв, резервы отсюда, резервы продукта, здесь вот нет. Так, сохранил заказ с резервом в следующем каталоге. Специальное предложение. Так, есть. Так, специальное... Так, ту-ту-ту. Все, поехали дальше. Здесь мы ознакомились. Так, далее. Что у нас... Эксклюзивно онлайн. Вот за 319 рублей набор мужской новинка. Прям, ну, очень хороший такой. Это здесь у нас в наборе, что у нас, наверное, после бритья и гель для душа. Так, теперь я хочу найти, где у нас 50% скидка. Да, здесь я, конечно же, сейчас возьму э, из Novage. Мне необходимо, я беру как бы сыворотку дополнительно к набору, вот. И сейчас я ее возьму. У меня сейчас находится набор в пользовании, это зелененький, это против морщин который. Следующий я возьму набор, вот этот новый комплекс уход. Комфорт. и естественно как правило мне всегда не хватает сыворотки поэтому я сейчас сыворотку забью с 50 процентной скидкой так 38 391 38 391 так что у нас правильно код убила посмотрим что нам покажет что не так? enter Да, сыворотка. Все правильно. Сыворотка. И вот она в каталоге стоит. Сейчас не скажу, сколько она стоит, не вижу. Но мне с 50% скидки на больше тысяч Вот. И, естественно, я беру вот эту сыворотку, чтобы взять с 50 процентной скидкой. В следующий раз возьму еще набор. И у меня будет две сыворотки. И набор мне как раз хватит. Итак, поехали дальше. Доставка у меня в пятерочку, остается также точно, 200 рублей стоит доставка, мне предлагают что-то на, как бы, выбрать продукт вместо доставки, но у меня все это есть, я просто отказываюсь от этого, вот, дальше оплачивать буду с карточки и поехали далее, итак. Я резюмирую свой заказ. Мой заказ, значит, он на десять тысяч восемь рублей. Значит, здесь у меня показано, что я беру со скидкой, 50% скидкой сыворотку. Здесь у меня показано, что у меня списывается мои 6287 рублей. И получается, что 215, 217 баллов мне придут всего лишь за 478 рублей. На следующий каталог мне также начислят еще дополнительно на мои Заказы, деньги, они будут у меня вот здесь в кабинете и я воспользуюсь. Итак, мы, наше дело осталось только сохранить заказ и оплатить.